Мы говорим с вами о многих персонажах, говорили уже роман Толстого «Война и мир», но вот как-то почти не заходила речь о Соне. И мне бы хотелось немножечко на ней остановиться, тем более, что Толстой говорит о Соне в эпилоге романа. Кто такая Соня? Как относится к ней Лев Лев Николаевич. Она не является самой любимой героиней Толстого, это очевидно из эпилога, потому что Соня не обретает того счастья, которое Толстой дает испытать Наташе и Книжней Марии, но тем не менее Соня остается в романе, она участвует, она героиня романа, и она остается на протяжении всего романа рядом с центральными персонажами. Мне бы хотелось обратить внимание прежде всего на ее имя. Она фигурирует в основном как Соня, очень редко как Софья. И в основном все-таки она Соня в романе. Она проспала свое счастье, можно так сказать. Ей надо было выйти за Долхова, и она была бы такой же счастливой героиней, как Наташи и Княжна Вот это, мне кажется, Соня упускает вот эту возможность быть счастливой. И, кроме того, в эпилоге Толстой объясняет устами Наташи Ростовой, как, которая говорит княжне Марии, знаешь, она пустоцвет, как на клубнике, говорит она. Почему пустоцвет? Вот это понапрасну растраченная красота, которая не нашла своего счастья. И еще одно слово, вот это пустоцвет, еще одно слово, которое использует Наташа, говоря о Соне, она говорит, знаешь, говорит она в Нижнем Маре, ей не хватает эгоизма. Вот это желание, жажда быть счастливой, которая есть, огромная жажда быть счастливой Наташи, это же жажда есть в Нижнем Маре, и без этой жажды оказывается Соня, которая, в общем-то, принимает ту, ту судьбу, которую, на которую она обрекает сама себя, потому что Толстой считает, если ты хочешь быть счастливым, то будь им. Таким образом, Соня остается у чужого самовара, и Соня, конечно, здесь страдательная, страдающая героиня отчасти, хотя она не чувствует себя несчастливой, это тоже надо отметить, она радуется радует чужому счастью, то есть она здесь героиня, которая оказывается такой вот, можно сказать, приживалкой в чужом доме, у чужого очага как кошка, которая, с которой сравнивает Толстой Соню. Именно с кошечкой он ее сравнивает. Кошка, которая привыкает к дому, а не к людям. И еще мне бы хотелось говоря о Соне сказать о том, что, может быть, она, почему она Соня, а не Софья, она не всегда мудра. Например, вот в той ситуации, которая была, когда Соня отдал, вернула Николаю слово, это было сделано из-за старой графини, но это было сделано и потому что Соня не совсем была искренна, она хотела схитрить, она думала, что... Княжна Мария не сможет выйти за Николая из-за того, что Наташа и князь Андрей заново встретились. Таким образом, Соня не совсем порядочная героиня, хотя она, в общем-то, героиня, не лишенная хороших добрых качеств. Толстой написал образ Сони, глядя на свою родственницу Татьяну Александровну Ергольскую. Это была троюродная сестра его отца, это была женщина, которой он был обязан своим воспитанием, это был самый близкий человек в его жизни. Поэтому, говоря о Соне, надо помнить это. Надо помнить, что Соня все-таки написана с Ергольской, которую Толстой очень любил. Поэтому к Соне читатель, конечно, испытывает сочувствие. Она хорошая героиня. Она просто, может быть, недостаточно, недостаточно проявляет себя как личность. Вот в чем дело. И поэтому она остается той, которая сидит у чужого самовара и разливает чай.